Приветствую. С вами Сергей Бердачук. В этом видео мы рассмотрим, как найти на сайте ссылки с редиректом и что это такое, почему их надо исправить. Итак, вы просканировали в программе SEO Tool Vision ваш сайт. Вот результаты ответов сервера. Можно отфильтровать здесь под 300 ошибки. Можно просто промотать и посмотреть, как у нас сканировалось. И вот здесь видно. Желтым цветом отмечено 302 редирект, 301 редирект. Давайте посмотрим, что это за ссылка за 302 парередирект. Кстати, сразу обращаю внимание, видите, время загрузки страницы 4 и 4 секунды, хотя средняя у нас тут 2,7. То есть получается процедура. робот сканера обращается к серверу, сервер, если открыть эту страницу, нажимаем, кликаем сюда, открывается страница. То, если обратить внимание, адрес не соответствует тому, который был в оригинале. Видите? То есть у нас заменилась страница на другую. Это значит, что произошел редирект. Вместо вот этой страницы она переключается на другую. Два запроса. Соответственно, и время обращения сервера, и для робота. Это как бы, ну, не совсем, чтобы ошибка, это означает, что просто ресурс перемещен. Возможно, на сайте делались какие-то работы и забыли удалить ссылку то есть ссылка присутствует и робот находит конкретно эту страницу как это исправить заходим в режим анализа содержания вот эта ссылка если посмотреть по структуре видите она красным цветом отмечена и у нее реально вот этот вот адрес который здесь вот был написан бизнес с чего начать свой бизнес да? вот она опять же если я ее открываю у меня открывается страница вот видно раз она поменялась на другой адрес было заметно да на какой странице у нас эта ошибка вот здесь смотрим закладку входящие ссылки то есть какой странице пришла эта ссылка страница бизнес можно ее открыть вот здесь вот есть ссылка старая видимо вот если внизу посмотреть или посмотреть даже исходный код вот в исходном коде видно что ссылка старая прописана неправильно надо зайти на эту страницу и исправить на новую Новая страница у нас отображается по факту, если я нажму сюда, она вместо вот той она открывает на свой бизнес, с чего начать свой бизнес. Вот именно таким образом проверять. Реально вот если смотреть дальше структуру сайта, вот на эту страницу идет переход. Мы фактически теряем одну ссылку входящую. Распределение веса для робота, но не правильно получается, то есть мы за счет того, что мы много ссылок вот здесь вот входящих 6 штук с разных страниц, мы в итоге одну седьмую ссылку вот с этой со страницы бизнес потеряли, она неправильная, поэтому надо на сайте все страницы с 3 редиректами по возможности поисправлять, используйте эту технику, используйте программу SEO Tool Vision на сайте SEO Tool вы можете скачать программу в разделе «Скачать программу». Выберите нужную версию для операционной системы либо Windows, либо Mac, либо Linux и исправляйте свой сайт. Дачная вам раскрутки. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта seotoolvision.ru До свидания.